Так, мой капитан везет меня на остров. Да-да, Юнга. Юнга? Я юнга? Да, ты юнга. Будешь у меня палубы драйв. Палубы драить? Ладно. Ч-то тут жилет какой-то, аж прям утопаешь в нем. Ой, смотри, мы двигаемся, я древу. Да, да. Ты молодец вообще у меня Смотри, тут вода тоже прозрачная В общем, ребят, плывем мы на остров Нгам Конгам По-тайски Вот, у него такой белоснежный перешеек Коса песочная, да? И пальмочки красиво растут, блин Вообще красотища можно, конечно, вот на те острова сплавать, но по времени мы, наверное, до темна не успеем. Все-таки придется одним островом сегодня насладиться. Ну, да. я уже устала одна хватит ля-ля. Мой капитан меня заставляет гребсти. Окай, окай, я начинаю. Ну, мой капитан, Спасибо. мы подплываем на остров Конгам. Это маленький пипи На самом деле Маленький пипи, пипи, пипи, пипи. да, прикольно получилось да. Вот. Смотри, тут резорт какой-то Тоже есть Обалдеть Дома построены Ну, эти, бунгалы тоже Ну, тут что-то народу Один вообще раз нет раз. Один раз приплыть. Да, да не, стрёмно, да, на самом деле Жить да. так как-то я бы не, не стал вот кучанг позади. Блин, красотища. В общем, еще одна маленькая галочка у нас с тобой. Второй остров на каяке. Да, да, чуть-чуть левее поворачивай. Вот, подплываем. Остров. А тут смотрите, ног песочная тоже. Я прям вижу. Обалдеть, красотища, ребят, ну это красотища, правда. Баунти, вот это баунти. Причаливаем. О. Давай, капитан мы. Оп, все Все, приехали Ура, мы приехали Приплыл на остров Конган, все красиво, пальмочки растут, остров похож очень на остров Пипидон, только в миниатюрной версии, такая же песчаная коса, как на Пипи, ну как вам, ребят, правда красиво?